здравствуйте мои дорогие сегодня у нас тема как узнать что мужчина точно ваш и извиняюсь что до сих пор на моем канале не было такого названия такой темы и благодарю девушек что напомнили мне что надо такое видео снять хорошо здравствуйте меня зовут елена алексеева кто еще не знает я помогаю женщинам стать счастливыми и на это счастье уже приходят настоящие мужчины. Также я ведический астролог, нумеролог, хиромант, таролог, мастер рейки, коуч, женский тренер. Веду коучинги и женские программы. И помогаю женщинам реально меняться, чтобы вся их реальность, которая вокруг них, которая мне нравится, тоже менялась. Хорошо, сегодня я приготовила эту тему, набросала себе тезис, и буду с вашего позволения подглядывать. Значит, первое показатель того, что мужчина ваш, да, ну, наверное, все пишут списки, да, это не только мои девушки знают это, и ну, большинство тренеров говорят, пишите список, да, какого вы хотите мужчину. Ну, я всегда говорю, внешний вид оставьте на выбор вселенной, то есть Понятно, что если девушка 30+, плюс, 40+, плюс, 50+, плюс, 60+, плюс, то это будут все время уже не 20-летние красивые высокие парни. Таких чаще всего разобрали. Они те, которые что-то из себя представляют, их из семьи не отпускают, их как бы там не складывались ситуации, их ищут решения. Да? И здесь нам уже приходится выбирать из того, что есть, да? из того, что было, как в песне поется. И вот э, этот момент тоже нужно осознавать, реальность, да, поэтому я говорю, не пишите э, внешность. Внешность — это очень такое наживное, да, то есть лучше зрить в корень, да, внутрь смотреть человека, в его качество, внутренние. Э, качество характера, качество его поступков, да, вот это важнее. Внешность женщины волшебными своими руками могут погладить рубашку, отвести в парикмахерскую парня к стоматологу, э, поводить его там на какие-то прогулки вечерние, убрать его из питания какие-то жирности и добавить фруктов, и уходят с животы, э, там я не знаю. Э, становятся парни красавцами, да, ну лысину у них стал берешь, но сейчас вообще очень модно вообще налоса полностью побриться, и многим женщинам это реально нравится, поэтому мужчины так себя это, позиционируют. Так что сделать его стильным и красивым, я думаю, что каждая женщина может. Это не проблема. Главное рассмотреть в нем хорошие качества, важные, и ценные качества, поэтому в списке не рекомендую писать внешний вид что мы пишем в списке, да, качество, поступки, мысли, как бы он поступил в такой ситуации, что он думает там о политике, не знаю, о, о религии, о погоде, о природе, о поездках, о путешествиях, о совместных проведениях о выходных, о семейных традициях. Вот это вот стоит описывать, да? чтобы мужчина понимал ценность семьи и понимал, что женщина должна быть женой. То есть что такое женщина-жена? Это просто уважительное отношение к женщине. То есть если женщина еще не жена, значит, мужчина либо э, позвал ее замуж, и она отказала, либо он ее не уважает. Тут два варианта, да? Поэтому стоит это рассматривать. И э, рассказывайте подробно в списках. Ну, последний список я писала, э, как оказалось, про моего мужа. 100 пунктов и 10 пунктов негативных качеств, которые я допускаю. С, с, такие недостатки, с которыми я могу в долгую жить. Да? Ну, э, пример можно привести. Э, допустим, мужчина там почистил зубы и пасту бросил э, открытую. Да? Э, она там вытекает пачкой траквину, которую вы только что помыли. Да? Э, сколько вы это выдержите? Ну, Кто-то выдержит день-два, закипит да? женщины. Кто-то может это в долгую выдержать. Или там, например, мужчина идет по дороге и там плюнул, да? ну, какая-то женщина скажет: Ну, мужик же, что с него взять, да? А другая скажет, нет, мне такое не подойдет. Да? Или там еще какие-то моменты, э, да, то есть просто посмотреть, с какими недостатками вы сможете в долгую жить, да? которые вы сможете принять, смириться. Да? То есть описываете вот такое. И если ваш список совпал, вот вы видите, прям там, я не знаю, 90% совпадения уже на первых порах, то это ваш мужчина уже, уже ваш мужчина. Вы его себе описали, вселенная вам его привела. Да? Э не, не... Второе, значит, не жалеет денег на свою женщину. Да? То есть, когда женщина говорит, хочу цветов, он говорит, сейчас... Сейчас будет, или говорит, «Ай, все, я хочу кофе, сейчас посмотрел уже по сторонам, где можно попить кофе, пойдем, я знаю там место, да, уже ведет ее попить кофе, платит за все, да, естественно, никаких пополамников, да, то есть пополамник, пополамник, у него есть две руки, правая и левая, не жалейте их, не думайте о них, э, у них... Они сами себе помогут, да? точно так же, как мы, женщины, сами себе можем помочь, сами себе можем купить кофе, сами себя можем сводить в кино, купить цветы и так далее. Да? То есть нам никакие половинчики не нужны. Мужчина должен хотеть инвестировать в свою женщину. Кстати, вселенная ему возвращает сторицей. Сторицей за каждое вложение в женщину, конечно, они когда это профессионалы. Да? То есть там немножко другой э, идет расклад. Там, в зависимости от кармы женщины, может вернуться может не вернуться, да, то есть там другие немножко ситуации. Но когда женщину, мужчина, выбирает свои женщины и в нее инвестируют деньги, в жену свою инвестирует, то ему возвращается с сторицей. То есть чем больше женщину делает счастливый мужчина, тем больше у него работы, тем больше работодатели хотят его э, к себе на работу. То есть это такой закон природы. Поэтому разрешайте мужчинам прокачивать их э, финансовый поток. Никогда не считайте их деньги и никогда не думайте, вдруг у него нету. Да? То есть такой просто не рассматривается. Если нет денег, как говорят в народе, привяжите к заду веник. И идите, и метите. И когда наметете, нам принесете. Да? Вот. вот именно в таком формате рассматривать. Если мужчина не готов заработать, и когда ему плюс 40, плюс 50, плюс 60, ну, я не знаю, ну пусть лезет через забор за цветами. То есть не хочет зарабатывать, лезет за цветами через забор. Если ему повезет, и его не поймают, собака там не укусит, то он в этот момент, скорее всего, почувствует, что блин, дешевле купить цветы, да? То есть женщина, это нормально, что хочет цветов, хочет подарков, хочет внимания, заботы, театр, кино и все остальное, да? Это абсолютно нормально. Поэтому мужчина сразу вот наблюдайте за этой ситуацией. Жадничает денег или говорит, давай пополам заплатим, до свидания. До свидания. Можно даже сказать, даже если есть деньги в кошельке, сказать... Я не беру с собой деньги, когда иду с мужчиной, я не имею права унижать мужчину. То есть вот такое правило прям себе где-то там вот на подкорке прописать, загрузить такое убеждение и все. Дальше. Третье. Запахи подходят вам или не подходят, да? То есть когда вы приближаетесь к мужчине, запах может казаться неприятным и может быть не ощущаться. Да, то есть вот если не ощущается запах, ну, мужчины всегда пахнут сильнее, чем женщины, да, там и под такой более терпкий, да, более яркий запах такой, и, там может изо рта запах быть, да, и ну, смотрите вот на этот момент обращайте внимание, то есть это тоже такой серьезный показатель, если вам не нравится запах на первом свидании, все прощайтесь, говорите ему хорошего, скажите, что он классный, что вам понравился что, скорее всего, ему очень быстро повезет, но вы просто еще не знаете, кого выбрать. У вас вот несколько друзей, которые вам нравятся, и вы еще не знаете, как, кого вы выберете. То есть как бы такой вот скользкий ответ ему, да. Но тем не менее, похвалить и пожелать ему счастья. Дальше. Следующее, готов поступки совершать ради вас, да, но это так же, как инвестиции в женщину, то есть поступки — это тоже инвестиции. Если он готов совершать поступки, пойти купить цветы, если женщина захотела, да, если, не знаю, там, тортик, да, сказать, «Ой, я так хочу тортик, дорогой, хочу вот такой-такой тортик», и чтобы он побежал искать, да, или там, вот я, например, у меня был до Испании парень в России, да, я над ним вообще высокий, красивый, я себя серой мышкой всегда считала, он такой высокий, красивый, классный, еще на 4 года у меня младший. я над ним правда издевалась, я, его, я ему говорила, хочу Принглс и Рафаэла или белую шоколадку, и вот весь вечер мы по киоскам ездим, он машину устанавливает, спрашивает, есть Принглс зеленый, есть белая шоколадка, есть Рафаэла? ему говорят, не, уже продали. Он говорит, а в твоих киосках есть? У меня тогда было семь киосков. Я говорю, нет, а уже продали. Он говорит, ну а что тогда? Где же я найду? Ну давай другую шоколадку. И мы всю ночь вот эту белую шоколадку искали. Нет, я хочу белую шоколадку. И зеленый Принглс. Я знаю просто, что продалось уже во всех киосках, да. И как бы вот так вот играла с ним. Потом мы с ним почти пять лет провстречались. И потом я уехала в, Россию, в Испанию. Ну, у меня, наверное, самые лучшие воспоминания о нем. И вот эти вот издевательства он спокойно выносил, как настоящий мужчина. То есть это очень ценно. Поэтому не бойтесь немножко напрягать мужчину изначально. У меня была цель, что если отвалится, то и хорошо. Да? То есть такой красивый, как бы, мне казалось, не для меня. Не может быть, что такой красивый на меня обратил внимание. И в конечном итоге вот эти вот... Вот это вот, вот это вот издевательство ему было даже приятно. Однажды я его даже выгнала из киоска в снег, оставалось за продавца на сутки, и начал падать снег. И он э, пришел в киоск пообщаться со мной, поразговаривать, и я ему потом говорю, так, все, езжай домой, мне надо поспать, надо ноги вытянуть хотя бы в киоске, 24 часа не спать. И он говорит, ну и что, спи при мне, я про незнакомых мужчинах не могу спать. Езжай домой. И я его выставила, и он уехал домой, не, не смог добраться из-за того, что снега намело полметра в эту ночь. И он мне потом рассказывал, что благо, что бензина хватило, и он заснул где в машине, где, где получалось, не доехав до дома, пока не начали дороги утром чистить, там 5 утра уже чистили дороги, а я его где-то там 12 ночи выгнала. И он потом все пять лет вспоминал это и рассказывал, как геройский подвиг свой, что он такое выдержал, что не каждый мужчина такое выдержит. И было классно вспоминать, смеялись об, этом, об этой истории. Так что не бойтесь издеваться над мужчинами в самом начале. Да? Ну, аккуратно, не унижать его, а вот по-женски. Да? По так, у вас же с уважением относится. Вот это очень важно, да, чтобы не было такое, что женщины территории на кухне, и там еще какие-то они там правила выдают, да, вот это вот тоже должно быть обязательно исключено. То есть с уважением, чтобы боялся сказать какое-то слово, обидеть вас, чтобы относился к вам как к цветку, вот тогда мужчина ваш, да, то есть он готов на дальнейшие подвиги и поступки. Боится словом обидеть, да, вот это тоже, чтобы какое-то слово женщины могут воспринять не так как мужчины да? и чтобы он прямо вот боялся сказать что вот что-то не так скажет сразу извинялся там да вот, а, вот такое вот состояние я тоже считаю что это человек дрожит боится что девушка обидится боится что ее расстроить это тоже хорошее качество то есть во первых что видит женщину у вас это очень важно да и все равно здесь уважение просматривается принимает вашу радугу настроения и хочет успокоить вас, если вы расстроены, и порадовать. Да? То есть здесь тоже женщины — это всегда радуга эмоций. То есть сегодня хорошее настроение, завтра плохое настроение, сегодня мы смеемся на ровном месте, завтра мы почему-то плачем, непонятно почему. Да? Мужчина должен понимать, что женщина, она такая природа эмоциональная, и что это нормально, что она вот там восхищается луной или там что-то ей нравится, какие-то шуршащие листики, цветущая весна, да, еще что-то. И это должно быть э, ну, пониманием, может быть, иногда мужчинам надо это объяснять, потому что образования у них э, нет, и они. И мне где почеркнуть эти знания. Чаще всего отцы уже давно перестали передавать сыну знания о том, как выйти, как жениться, как удачно жениться, как быть счастливым, да, как хорошо выбрать женщину или что-то. То есть они идут как слепую, так же как и большинство женщин, слепую на ощупь да, в этой жизни. Они даже не знают, где они вот на карте жизни находятся, да, то есть в какой точке. Что они могут получить в этой точке? Может быть, надо перейти в другую точку, чтобы, чтобы сбылось желание или мечта какая-то. Ну и готов исполнять ваше желание. Да? Если у мужчины есть готовность исполнять ваши желания, то здесь есть смысл рассматривать о следующем свидании. Да? Вот, допустим, с моим мужем еще до первого свидания ему рассказывала, что я недалеко живу от храма кришнаитского и хотела туда попасть. Несколько раз ездила на машине, вот прям нарезала круги и никак не могла попасть в него. И прям рядом была, и не, не понимала, куда нужно завернуть. Он говорит, найдем твой крышноидский храм, не волнуйся. И на первом свидании, после того, как мы там сходили в ресторан, он говорит, все, поехали искать твой крышноидский храм. И он был за рулем, и мы нашли, познакомились там э, с, с девушками русскоговорящими, и были в таком классном парке, фотографировались вообще супер, вау. То есть э, вот для меня это было очень ценно, что он запомнил, услышал да, о каком-то моем желании, таком вот важном, ценном, и сделал для меня его материализованным, да, материализовал для меня желание. То есть это очень важно, чтобы мужчина хотел исполнять ваше желание. Ну и женщины, в принципе, не думайте, что сразу должна включиться любовь. Да, вот как говорят, любовь с первого взгляда. Вот это, конечно, большая ошибка. Это так выбирают кармических партнеров. Что такое кармический партнер? Это значит, в прошлой жизни были какие-то серьезные проблемы. Либо один другого проклял, либо один другого убил. И здесь, в этой жизни, важно восстановить вот этот поток любви, который был прерван в прошлой жизни. И это примерно происходит за 8-9 месяцев, и дальше женщина не понимает, что она делает в этих отношениях просто вот реально думает, что я делаю в этих отношениях, как я вообще могла оказаться с этим мужчиной. А на первых порах, вот эти первые 8-9 месяцев, как розовые очки. Розовые очки, все хорошо, все в розовом цвете, все классно, все нравится, а потом раз и просыпается какой-то момент. И такие отношения, если до этого успели уже жениться, то стоит очень серьезно задуматься, стоит ли жениться, да? стоит обдумать. Лучше всего, конечно, приходить к астрологу и смотреть совместимость. Да? То есть здесь можно просмотреть очень много. Я, например, перед тем, как даже на первое свидание идти с мужем, еще тогда плохо в астрологии понимала, могла ошибиться, но я пошла к своему другу астрологу, который мне все рассказал. Я уже знала, что от этого мужчины ждать, что не ждать какие у него есть таланты, каких у него нет талантов, какие у него способности есть, каких нет способностей, как он будет относиться, какие у него… Э, все знала. То есть у меня была вот как открытая книга он уже был для меня. И я могла принять решение, да или нет. Да? И, и сейчас я только убеждаюсь за 4 года, что все было сказано правдой, в совместимости, и что о, реально какие-то качества просто человеку за одну жизнь не развить. Да? Если мы, допустим, выбираем работягу, а хотим, чтобы он стал миллионером и открыл свой бизнес, то это маловероятно. Скорее всего, это не получится. У него еще столько пластов просто страхов, неуверенности в себе, ему еще не одну жизнь нужно. Прокачанную женщину, которая будет ему шептать в ушко, ты можешь, у тебя получится. Да, то есть еще не одну жизнь ему надо шептать в ушко такое, чтобы или прокачивать в практиках. Но мужчины на практике редко идут, они не понимают всего этого, им кажется, что человек, когда идет к психологу, у него какая-то проблема. А это наоборот, человек, когда не идет к психологу, у него проблема серьезная, и он ее не хочет решать. Точно так же, как когда болит зуб и не идешь к зубному, да. То есть э, очень много боли уходит, когда идем к мастеру, когда разбираемся со всеми этими запчастями, смотрим, от чего, откуда, от, э, какие причины, э, какую пользу они несли, чему хотели нас научить и так далее. Да? Поэтому совместимость есть смысл просматривать. Я даже думаю сделать какую-нибудь супер льготную цену для совместимости, потому что часто очень девушки приходят, смотреть совместимость, и, наверное, надо сделать какую-то супер льготную цену и э, давать вам рекомендации по тому, какие, каких мужчин стоит рассматривать, каких нет, да? то есть у меня приходили девушки, когда смотреть совместимость, одной девушке я сказала, смотри, там Марс очень сильный, да, и там в ретрограде мужчина может до рукоприкладства идти осторожнее, со словами, не вызывая огонь для себя, потому что может перейти и на манипуляции, и на... Ну, то есть да, получить победу люб, любой ценой. Вот такие люди. И через год девушка мне написала, я, говорит, тогда не поверила, когда вы сказали. А потом дошло дракоприкладство до и я от него ушла. То есть это э, в карте реально видно, да, то есть очевидно очень. И там какие-то моменты с болезнями можно увидеть, какие-то моменты из черт характера можно увидеть его, да, то есть уже можно увидеть жесткость, будет уважение к женщине, не будет уважения к женщине, будет такое, что ушел-пришел, да, как это многие такие бывают, да. То есть э, очень много моментов можно увидеть просто как вот по телевизору, да, вот насквозь его посмотреть при помощи. Ну для нумерологии для совместимости в нумерологии достаточно знать э, время рождения, э, дату рождения, время рождения не нужно, и в астрологии нужно дату рождения, время рождения и э, город рождения. Если не знаете э, время рождения в астрологии тоже можно посмотреть лунную карту тогда да которая уже после 30 сильнее влияет но тем не менее есть смысл посмотреть все-таки и раси карту да чтобы две карты сразу давали показатели насколько в человеке больше позитивного или негативного да чтобы вот в общую картинку можно было понять что ждать и что не ждать вот в таком формате хорошо мои дорогие надеюсь я осветила достаточно широко ответила на этот вопрос и э, желаю вам всем удачи удачного выбора мужчины потому что это на самом деле очень важно это э, вы несете большую ответственность потому что и перед своими детьми несете ответственность и перед собой за следующую жизнь потому что если там через два года вы с ним разводитесь и нужно снова нового искать это снова работа до да, искать нового мужчину поэтому Желаю вам э, раз и навсегда уже найти, уже не экспериментировать, уже сделать правильные шаги, поступки. Ну и, конечно же, база – ваше состояние, да, то есть чтобы мужчины не сливались, не, не исчезали, не, не думали погоду прийти на второе свидание или нет, это должно быть ваше классное, комфортное, счастливое состояние, радостное состояние, да? в котором вот просто идет такое притяжение, хочется быть рядом с этой женщиной. Еще такой момент, остановлюсь, да, я вот прям на днях пересматриваю классиков, да, «Война и мир», э -э -э -э -э -э, Анна Каренина, да, вот, о, как же там вот это все очевидно, да, что мужчинам нужно только вот это женское состояние, вот то кайфовое состояние, в котором женщина, праздник, она радуется, она там любуется луной, любуется какими-то мелочами, там вкусным чаем из трав, не знаю, там каким-то какой-то конфеткой, пироженкой, э, как, как, вот, вот все ей нравится, да? к такой женщине тянется любой мужчина. вот просто прокачайтесь до такого состояния и все и вы поймете, что у мужчин просто не будет шанса куда-то сливаться или откладывать следующее свидание. Обнимаю вас. Желаю вам счастья, желаю как можно скорее получить ваше женское счастье. Вы все этого достойны. И пока-пока.